Всем привет, дорогие друзья, с вами Чайок ТВ, в данном ролике я покажу топ 100 тупых озов игры Амонкас. Ролик очень интересный, поэтому я прошу тебя лайк авансом. Также, пожалуйста, подпишись на канал, если ты не подписан, потому что почти 81% зрителей смотрят мой канал без подписки. Но если именно ты прямо сейчас подпишешься на канал, то мы сможем добить 20 тысяч подписчиков. До 20 тысяч осталось меньше 600. Ну а пока ты ставишь лайк и подписываешься на канал, я просто пожелаю тебе приятного просмотра. А теперь погнали! Я ел пельмени, и мне они не понравились. Одна звезда. Что? Удалите разработчики его, потому что Бравл Старс лучше в 100 раз. И я говорила давно уже, то, что нету плохих. Игр есть понятие как вкусы, то есть может хорошая игра не понравится человеку и это будет нормально. Поэтому не обзывайте никакие игры. Одна звезда потому что они скачиваются, не скачиваются читы. То есть э, ладно, ребят пошли ставить одну звезду потому что не скачиваются читы. В общем ладно, ребят давайте. Напишите отзыв с 5 звездами и напишите то, что вы от Чайок ТВ. Давайте негатив уберем. Я просто не люблю негатив. Мне нравится, когда все хорошо. Поэтому давайте игре наставим 5 звезд и напишем то, что вы от Чайок ТВ. Убийца у детей травмы. То есть ты считаешь что, что у детей травмы из-за этой игры? Но я играю с конца сентября, и мне до сих пор не нравится песня Маргенштерна, Поэтому я думаю, то, что со мной все нормально. Почему у меня телефон сломался? Исправьте, пожалуйста. Что? То есть ты хочешь, чтобы к тебе что ли приехали разработчики и лично отремонтировали твой говнофон, что ли? Ты на это рассчитываешь. Ты предатель? Потому что мне так друг сказал. Блин, я спалился. Ну, а если без шуток, то очень тупо ставить ради рофла одну звезду. Задонатите в игру, а то я удаляю. Браво лучше, мне там донатят разработчики. Во-первых, компании Supercell, как и Inner Slots, ты нафиг не нужен. И не ври то, что тебе разработчики донатят в игру. Да и вообще, за что они тебе должны давать бесплатно-платные скины, если за счет них компания пополняет свой бюджет. И также она вкладывает деньги в развитие игры Among Us. Где обновление? Множество отзывов в Play Market заполнены тем, что люди жалуются на то, что не вышло обновление. Многие просто не искали, когда же оно выйдет, но однако они же решили занизить оценку игры. Я говорил, когда выйдет обновление, точную дату, кликай на подсказку, если я ее не забуду ставить, когда я буду оптимизировать ролик. В общем, обнова будет в феврале, точную дату знаешь ты в ролике, поэтому жди обнову, короче, и не будьте как этот человек. Ребят, плохая игра, просто тьфу, не люблю, не могу установить взломку. Во-первых, у игры нет взломок, есть только читы, а читы это очень-очень плохо. И, то есть, этот человек хейтит игру за то, что он не может установить на нее читы? Мне кажется, или это очень глупо? Напиши, пожалуйста, в комментарии, используешь ли ты читы, когда играешь в игру Among Us? Я надеюсь, что нет. Потому что читы очень-очень сильно портят игру, которая называется Among Us. Я покакал, но... Давайте поздравим Тедди Плей в комментариях за его успешное начинание того, что он смог покакать. Игра хорошая, если не играть. Данный отзыв решает многие проблемы. К примеру, если тебе не нравится трек Штерна, то тогда выключи звук, и тогда он точно понравится. Или, к примеру, а4 хороший ролик, только если отвернуться, когда он будет идти на экране. Что-то в районе этого. Но отзыв, он достаточно прикольный, и его нужно взять на заметку. И да, пожалуйста, напишите в комментарии приколы к данному отзыву. К примеру, то, что... Треки Моргенштерна хорошие, если выключить звук. Будет очень круто, если вы их напишите. И я пролайкаю комментарии. И самый смешной я закреплю. Я не могу в этой игре. Обживающе, пожалуйста, помогите. Надъели эти Пожалуйста, не играйте в Among Us, она приводит к самоубийству. Берегите детей от Амонкас. Начнем с того, что ты сам ребенок. А второе, это то, что откуда ты вообще взял информацию того, что Амонкас убивает? Мне просто интересно, каким образом игра Амонкас приводит к самоубийству. Вот это для меня очень сильно интересно. Почему мне не скачивается игра, хоть телефон новый, разработчики унести игру на 30 мегабайт? Почему? За что унижать игру Амонкас? Где обнова? Вы обещали 1 января. Одна звезда.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 Долго ждать игроков. Создатели этой игры, сделайте так, чтобы игроки пришли быстрее. Я читер. Зачем вы поставили античит? Мне тоже очень интересно, вот хотел поиграть с читами, а тут мне запретили. Интересно, зачем это делают? Странные разработчики, лайки, если согласен. Ребят, если что, то это шутка. Шутка и не более. Одним словом... Да. Да. И у меня есть на это одно слово. Зачем? Зачем ставить там плохую оценку игре и писать всякий бред? Я этого не понимаю. Одна девочка не стала предателем и повесилась. На самом деле, данная байка меня очень сильно додоела, как и моих зрителей, однако я решил добавить данный отзыв в мою рубрику только потому, что... Uh, история очень сильно меняется, и люди дописывают эту историю и меняют ее, хотя вообще данного случая не было. Про что я говорю? Изначально данная байка появилась с того, что якобы девочка повесилась, потому что ей дали такое задание. Однако история переворачивается, и теперь она повесилась из-за того, что она не стала предателем. Почему меня убивают самым первым? Наверное, потому что ты не умеешь играть. Ты не рассматривал такой вариант? Ну, наверное, нет. Зачем в игру добавили предателя? Я играл с другом, и он меня убил. И я с ним не дружу. Уберите предателя, пожалуйста. Где карата Айршипс? Уже 2021 год наступил. Во-первых, обновление будет 14 февраля. По-моему, про это уже знают все игроки Among Us. А второе, это какой карат? Когда должен выйти какой-то карат? А следующее. Я заметил то, что игроки постоянно коверкуют слово Airship. Вот сейчас Airships был. И давайте под этим роликом вы напишите самое креативное название данной карты но ну, а вы лайкайте комментарии с самым креативным названием карты и самый залайканный будет добавлен в следующую серию тупых отзывов одна звезда потому что без интернета не скачать вот это я понимаю вот это проблема вот это удивление никогда не замечал нет новой карты но обещали я уже говорил про дату карты и в принципе про то, что глупо не зная дату, писать то, что нет карты, мне больше настораживает то, что это второй Олег, который хейтит игру. Получается то, что все Олеги ненавидят игру и интересный факт, что данное видео не видит ни один Олег, потому что они ненавидят игру Аманкас. Но если все же ты Олег, то пожалуйста напиши в комментарии, что тебе сделала Игра Among Us Меня выгоняют из-за того, что у меня в нике красный цвет Вот действительно, вот за что они тебя выгоняют Ну вот подумай, что, что красный цвет ника Да, кто не понял, то что красный цвет ника только у импостеров Из-за вас я потерял девушку Добавьте функцию добавлять приглашение в друзья э, Да, данное предложение достаточно популярное Все просят, чтобы было добавление в друзья ну а факт в том, что данный отзыв был написан идиотом, который э, шастает с ником «Ищу девушку». Надеюсь, то, что этот чел настолько огорчился, что удалил игру, потому что такие индивидуумы очень надоедают. Ставлю один, потому что нет новой карты и кнопки «Обновить». А я тебя добавляю в данный ролик, потому что у тебя не хватило ума посмотреть на ютубика даже до этого обновления. Я... Люблю пукать. Вообще отличный отзыв, э, достаточно информативный, он мне открыл тайну жизни, и мне стало проще дышать в этом мире. Ну и то, что он любит пукать, это объясняет то, что его отзыв полный высер. Нету Леона и кубков. Добавьте и кейсов. Я хочу эль Прима, плиз. Действительно, вот в этой игре не хватает эль Прима, Лиона, Кубков. Кто не понял, что то это все про Бравл Старс. Сказать нечего. Привет. Ну, действительно, привет. Да, Амонгкас. Да, слова Нубик. Амонкас уже везде. Срамонг Сас. Блин, ребят, нигде я лучшего не видел Срамонг Сас. Срамонг Сас. Блин, это, пожалуй, самое лучшее название игры Among Ходилка-продилка, теперь уходит на второй план. А какой же фан название игры Among Us, твоя самая любимая? Напиши его в комментарии. Вот, к примеру, мое с Рамонгс. А какое твое? Напиши, пожалуйста, в комментарии. Все комментарии я читаю и лайкаю. Однако логистики данного отзыва я не вижу. Если игра популярна, то это значит, она чем-то завлекла игрока. И еще.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 Только есть дичь такая, то, что в эту фигню верят взрослые, и родители запрещают играть своим детям в амонкас. Ой, извините, выходилку-братилку. Ну а ты был Чайок ТВ, на этом все, поставь лайк, если ты его не поставил, подпишись, если ты не подписан. Пока-пока.